Что такое генетическая память? Никто не знает. Термин есть? А что это такое? Откуда она берется? Непонятно. Но тем не менее есть. То есть, когда дети рождаются, мы все рождаемся разными, это не белый лист. Самое большое заблуждение думать о том, что вот родился ребенок, там, 3600, 49 сантиметров или 51 сантиметр. И вот все стандартные. И погнали. Как воспитали, то и будет. Уже, во-первых, среда, конечно, зависит, но уже в этом человечке, который только что родился, заложены его таланты. Таланты могут быть абсолютно из любой области. Например, это может быть даже талантливый логопед. И тогда этот талантливый, или талантливый математик, этот талантливый логопед, если он найдет, нащупает в себе эту область, и будет заниматься логопедией, то он найдет такие возможности, новые способы, методы работы с детьми, которые поможет очень многим детям, новые изобретет просто методики, понимаете, не стандартно работать, а новые. И при этом сам этот человек будет получать удовольствие от своей работы. И без куска хлеба тоже не останется, понимаете, потому что про него будут рассказывать клиент. Вот. Поэтому смотрите, а если этот талантливый логопед у него может быть талант еще, ну, например, в области... Я просто сейчас про конкретного человека думаю, поэтому точно знаю. Талант в области синхронного перевода. И если она пойдет, эта женщина, синхронисты, там перед ней открываются все двери. Если она решит заняться чем-то другим, вообще диаметрально другим, ей это будет не так легко... И точно кайфа не будет. Понимаете, да, о чем сейчас говорю? Область есть определенная. Вот у нее все, что связано с языком. Она может пойти в математику? Может. Звезд небо хватать не будет, но будет мучиться всю жизнь. Может, она не глупая? Понимаете, да? Она может точно бухгалтерией заняться, но не родилась она талантливым бухгалтером. Поэтому наша с вами задача сейчас распознать, что вам нравится, потому что ответ на ваши таланты лежит только в глубине вашего сердца.